От чего зависит наше мышление? Первый пункт – это сила впечатления. То есть, если мы оставили какой-то глубокий след, какой-то глубокий след, например, мужчина или девушка встречает парня, и они влюбились друг в друга. Очень вот первый день они прям начали общаться, и у них прям сильное притяжение возникло. И в этот день они начали танцевать под какую-то музыку, под какую-то песню. Они вот танцуют, и у них вот... Такое, знаете, песня им обоим нравится, и все так классно, так романтично. И потом они могут на протяжении жизни вспоминать эту песню. И когда они будут слышать, они могут вспоминать этот вечер. И вот как бы в подсознании откладывается вот это впечатление о том, что это было очень классно именно в эту песню. И вот поэтому, когда мы, допустим, человек не любит, ну, например, вот дети часто не любят мясо или лук, но постоянно их, если заставляют это кушать, это повторяемость, это второй аспект. То, что закладывают в подсознание глубокий след, это повторяемость. И, например, человек не любит дети, но их заставляют это делать тыкают, тыкают, тыкают, и они как бы привыкают, потому что возникает повторяемость. Также, допустим, курение сначала попробуешь, никому не нравится, воняет, невкусно, потом повторяешь, повторяешь, и это все как бы втягивается, и в подсознание ложится эта вся информация и создает потом новые мысли, новые действия. И вот, собственно, человек начинает концентрироваться на том, куда ему двигаться. Поэтому чем, более яр... чем больше у нас ярких каких-то впечатлений в жизни с позитивным связанных, а тем больше у нас будет позитивное мышление, потому что в подсознании именно самый яркий. Вот просто оцените, просто оцените, попробуйте вспомнить, что произошло за прошедшую неделю. Если вы поразмышляете над этим вопросом, вы увидите, что вы можете вспомнить только то, что было для вас очень ярким, запоминающимся, потому что даже вспомнить вчерашний день очень сложно. Только если в нем было что-то яркое, что-то интересное, вы сможете его запомнить. Или, допустим, сказать, что вы делали 26 апреля прошлого года. Да никто не вспомнит вообще. Вспомнят только те, у кого там день рождения может быть было. Или может быть какая-то трагедия случилась. Ну, то есть, или очень негативное, или очень хорошее впечатление. Поэтому, чем больше у нас позитивных впечатлений, тем лучше. И повторяемость. То есть, мы постоянно что-то делаем чистим зубы постоянно или постоянно нам чего-то хочется человек постоянно пьет ему хочется еще пить он знает что водка это змей и семья разрушена и с работы оль но тем не менее он уже втянулся это называется обусловленность энергиями вот эти все силы, то что мы сильно впечатлилась то что сильно впечатлило то что повторялось много это то что складывается в подсознании поэтому те люди которые Выбирают общество, в котором можно получить позитивные впечатления, хорошее, и выбирают те действия, повторение которых будет их развивать в жизни, давать им развитие, рост и как бы, повышение уровня жизни постоянно. Те люди, они постоянно растут. У них есть реальный глубокий опыт развития и не прекращающий вот повышение уровня жизни.